Ну что ж, всем добра, ура игра, приветствует вас, друзья. С вами двойной Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир Вальхейма. Многих игроков интересует очень интересный открытый вопрос, в том числе и э, меня. Как же защитить свой костер во время э, дождя, чтобы он не потух и всегда давал нам обещанное а, тепло. Об этом, ребятки, речь и пойдет в сегодняшнем нашем а, видосике. А ты, пожалуйста, поставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным играм, такими, например, как Вальхейм. Ну а мы, ребятки, начинаем! Действительно, есть такая проблемочка, а, что с костром а, у нас во время дождя не все так хорошо, и он перестает греть и сушить наше а, волосатое тело. А, тело, поэтому, ребятки, давайте все-таки постараемся решить эту проблему э -э, в корне. Например, у нас есть, ребятки, костер на, на изготовлении которого надо немножечко камушков. Давайте возьмем чуть-чуть камушков 7 штучек нам должно э, хватить Пускай даже будет э, 6 Необходимо количество древесины и так далее И устанавливаем вот здесь вот, например, мы э, Костер Пабамс! Есть такое дело, ребятки Нам тепло вроде бы хорошо, но не тут-то было Дождем сразу же начинает тушить наш костер И мы, к сожалению, не можем получить никаких э, бафов тепла А уж тем более о комфорте ни о каком речи быть э, не может Как все-таки сделать так, чтобы наш костер горел во время э, дождя Механика здесь на самом деле очень даже э, Проста Надо ребятки просто-напросто поставить рядом верстачок Это ребят для того, чтобы мы могли заняться э, Строительством И давайте попробуем э, сделать элементарные э, вещи Для того, чтобы ребятки Костер под дождем горел Необходимо просто-напросто над ним поставить э, Крышу Вот таким вот, например, образом Мы сейчас это сделаем да Достаточно две двухметровые балочки поставить и вот здесь где-нибудь наверху Можно расположить вот такого вот плану э, Крышу, тадам, друзья Все легко и просто вроде бы Казалось, да, но не тут-то э, Было, у нас, да, у нас дожди Бывают вот такие вот подыскосочек Идут и все равно Заливают наш с вами э, костер Если же мы от этой крыши э, Продлим вот сюда вот пару Дополнительных крыш, например Вот таких вот, да, вот сюда вот раз Ставим и вот сюда вот Два, наверное, мы сейчас поставим Да, да даже, ребятки, одной стороны хватило Чем больше, ребят, площадь, которая Закрывает наш костер, тем... Лучше нашему а, костру И вуаля, друзья, наш костер Горит даже а, во время а, Дождя, но не тут-то было Ребятки, есть одно а, Но, чему я все это рассказываю Чтобы, ребятки, вы детально понимали Как устроена вся эта, вся эта а, Механика а В тот момент, когда у нас горит костер У нас помимо костра еще и имеется И помимо огня, да черт возьми Туши уже меня, родной, дождичек, туши Помимо, ребятки, костра Помимо огня от костра у нас есть также еще и злополучный а, дымочек, находясь в котором мы начинаем а, задыхаться. Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Ну, давай, задыхайся уже. Не хочет он задыхаться. А вот, ребятки, дымочек пошел. А, он наносит тоже нам определенный дебаф, который начинает нас потихонечку разматывать, уменьшая наше а, здоровье. Давайте, ребятки, я чем-нибудь восполню свое здоровье, иначе я тут помру. По. Для того, чтобы, ребят, было все просто и понятно, а, и другими словами, нам нужно сделать какой-то дымоотвод или же а, дымоход. Ну, той конструкции Которую я сделал сейчас, в принципе, достаточно для того, чтобы ваш костер во время дождя никогда не погас. Да, ребятки, пользуйтесь, как говорится, на здоровьица. Это, ребят, самый простой и дешевый вариант а, решения проблемы с костром, чтобы он у вас не тух а, в непогоду. Другой же, ребят, вариант я покажу более-менее надежный который потребует от вас определенных а, усилий. Зритель, учись строить камины на основании костров, и я тебе сейчас пример продемонстрирую. Вот тут у меня яркий пример того, как нужно грамотно построить свой а, камин, основанный на а, костерочке. Да, вот тут у меня, смотрите, внизу костерочек, да, здесь у нас по бокам две а, варочные стоечки, можно, кстати, третью влепить при желании. Я специально же их размещаю по бокам для того, чтобы можно было потом установить сюда какой-нибудь а, варочный котел. Ну и все. Смотрите, костер здесь, значит, горит. Дымком нас вообще никаким не бьет, потому что у нас существует вытяжка. И вот, как видите, туда вот наверх а, у нас перемещается весь наш дымочек. Сейчас я вам продемонстрирую. Остается только залезть на крышу. Вот туда вот на этот мой а, сарай, называемый, так называемый, мастерской. Сейчас, сейчас, сейчас, ребятки, все продемонстрирую. Лишь бы силы для прыжков были. Давай, давай, давай. Вот, ребятки, дымоход мой с этой стороны стоит и весь дым выходит прямо Наверх В изготовлении вообще, ребятки, ничего сложного нет Просто делайте шахту, да Вот такую вот вверх ее оббиваете просто-напросто вот такими, вот такими, ребят, стеночками, да, как у меня вот здесь вот показано. И все, ваш дымок, ребят, кроме как по шахте никуда больше не перемещается и выходит строго а, наверх. Ну, а тепло, которое дает ваш а, костер, но ну, вы сами видите, вот он, ребят, огонь, здесь распространяется баф огня, сюда ли я зайду, здесь распространяется баф огня, и практически по всей вот этой комнате у нас распространяется баф этого самого огня, который добавляет к комфорту, который сушит нас, если мы сюда забежим Например, после дождя а, мокрыми и так далее. Я надеюсь, зритель, ты понял посыл. Да, учись строить камины как надо. Смотри мои видосы и твой скилл выживальщика и строителя будет гораздо а, выше, чем ты думаешь. Какие нюансы следует знать при постройке такой а, структуры? Конечно же, ребят, не спорю, что можно сделать всю эту конструкцию гораздо а, меньше. Но если мы опустим крышу чуть пониже, например, вот сюда вот на один ярус. У вас есть, например, двухметровая балка. И вы вот сюда вот а, лепите крышу. Да, несомненно, у вас костерчик также загорится, да, все хорошо, но есть одно а, но. Вот тот с вами дымок, который генерирует, он будет тушить наш костер спросите почему да я вам так скажу ребятки просто-напросто нужно узнать немножечко химии немножечко физики и так далее углекислый газ у нас друзья образуется да-да-да когда у нас горит костер образуется углекислый газ при помощи которого при воздействии которого наш костер тухнет даже ребят если бы не было дождя у нас, у нас бы, наш бы костер сейчас здесь потух давайте ребятки чтобы в этом убедиться мы сейчас проверим Поставим сюда еще пару а, Крыш, вот с этой стороны, например, можно Поставить, да, и вот с этой стороны Давайте мы тоже сейчас а, Поставим, это тем, ребятки, самым Я постараюсь подтвердить свою теорию Что оно действительно так, Они а не Иначе Существует, ребятки, здесь такая приколюшка. Да, давайте поставим крышу, например, вот так. Вы, вы такие захотели, да, построить самыми, с самыми минимальными затратами, да, ваш костер. А у вас ни хрена не получается, и он все равно, ребятки, не горит. Вроде бы крыши достаточно, да. Ну вот, вроде бы он загорелся, но это, ребят, до поры до времени, да. Сейчас, смотрите, мы ждем, пока у нас накопится дымочек, да, там под крышей. И все, пожалуйста, он снова потух. Поэтому, ребятки, прошу обратить на такой э, нюансик, как э, дымочек. Да, дымочек у нас поднимается вверх, он у нас скапливается в верхней части крыши. Вот здесь вот, да? И в итоге костер тушит сам э, себя э, Механика, ребят, располагает к тому, чтобы вы научились строить э, дома с дымоходами Они просто устанавливали, знаете, просто так вот костерчик прям дома И ничего вам за это э, не было Да, ребятки, мир в устроен, конечно же, интересным э, образом Поэтому э, неспроста я здесь поставил изначально вот такой вот столб высотой в 4 э, метра Да, вот эта балочка, она высотой в 2 метра Соответственно, 2 на 2 получается... 2 плюс 2 получается э, 4 и почему, ребятки, именно 4 минимум? Да потому что на такой высоте дым, который будет генерироваться под крышей, не будет доставать до вашего а, костра. Вот таким вот образом мы, ребят, ставим. Даже, ребят, можно с одной стороны, видите, оставить, да, смотря с какой стороны у нас а, льет дождь. Вот с этой стороны, смотрите, я накрыл, и уже этого вполне достаточно, чтобы наш костерчик дальше продолжал гореть и а, не тух. Ну и тут уже под костром мы, мы сможем располагать какие-нибудь, значит, штуковины для жарки, смело жарить здесь мясо, если оно у вас, конечно же, имеется. И все в таком духи плюса можно установить даже костерок. И мы видим, что наш костер даже сейчас не тухнет. Ну и вы при этом тоже будете а, получать меньше всего дебафов от этого дыма, потому что самая основная концентрация дыма будет вот в этой верхней точке, да, под крышей. И да, у него, ребятки, как видите, есть две степени свободы. С этой стороны, да, выходит он, и с этой стороны тоже потихонечку а, выходит. Поэтому это самая, ребятки, лайтовая и простая конструкция. Пользуйтесь, зрители мои дорогие, на здоровице. Ну что ж, зритель, надеюсь, информации которая темы костра и как сделать так, чтобы он не тух Я предоставил более чем достаточно И теперь тебе станет гораздо проще выживать Особенно, когда ты путешествуешь Особенно, когда тебе нужно тепло А его так не хватает Пользуйся, мой дорогой зритель, моими советами Они тебе всегда помогут прокачать твой, свой скилл До небывалых высот. Также не забывай забегать в плейлист по Вальхему, ссылочка на который есть в описании под данным видосиком. Там очень много интересного годного а, контентика. Если же ты считаешь, что братишка Скреч недостаточно предоставил информации по поводу того, как уберечь свой костер в непогоду, то пишись, не стесняйся в комментариях. Братишка Скрэч все комментарии читает и постарается тебе на все ответить. Также зритель, если у тебя есть уникальная идея по Вальхейму и не только, смело пиши, смело отправляй мне в комментарии и возможно